Всем привет, с вами Анна Камлевская, поделюсь в этом видео простым способом, как понять, подходит вам та или иная песня или нет. Итак, возьмите 5 песен, которые будут разнохарактерные, разных артистов, можно английские, русские, какие угодно, но это должны быть разнохарактерные песни, разные по типу, и артисты ваши должны тоже, ну, как-то вот разной манерой пения петь, не одинаково. Вы немножечко их учите, ну, мелодию, чтобы знать, и затем под минусовку записываете на диктофон. Слушаете и анализируете, насколько близко к артисту вы поете ту или иную песню. Сразу хочу сказать, если вы совсем чуть-чуть получите песню, это не будет идеальное исполнение. Но поверьте мне, вы точно сразу услышите, какая песня получается лучше всего. Вот лучше, чем все остальные. Вы это, ну, почувствуете, услышите. И если у вас есть хоть немножечко у вас музыкальности, вы точно поймете. И после этого найдите еще примерно ну, такие похожие песни с этой, поучите и запишите, послушайте, насколько хорошо они получаются. Скорее всего, они будут у вас получаться также хорошо. То есть это значит те песни, которые подходят вашему типу голоса. И для частоты экспериментов возьмите те песни, которые у вас плохо получались, найдите примерно похожие, такие же по структуре, и также их запишите. Скорее всего, тоже они будут звучать у вас не очень. Ну, допустим, для примера, какие песни вот прям абсолютно противоположные по характеру, возьмем ту же Полину Гагарину. Песня «Ты не целуй» — один характер и небо в глазах. Та же Полина Гагарина другой характер исполнения. Вот даже на этих двух песнях вы поймете, какая вам э, подходит лучше. Ну или даже спектакль окончен, или даже песни нет вот эти ее старые первые песни, вы сразу же поймете. Также и с мужским вокалом. Учитесь слышать артистов, учитесь слышать э, разность в манере исполнения. Итак, вы поймете, какой тип песен вам подходит, затем слушайте вылавливаете эти песни, поете, отрабатываете их уже как следует и вы потратите меньше времени на отработку этих песен и они уже сразу вот как бы природно будут звучать в вашем исполнении гораздо лучше, чем все остальные песни. Для того чтобы их хорошенечко отработать, вам потребуется знание о базовых принципах вокала, о вокальных приемах и все это вы можете найти в моем курсе успешный вокалист. переходите по ссылочке в описании к видео. И там вы сможете приобрести этот курс со скидкой 90%. Супер выгодное предложение для моих подписчиков. Занимайтесь, трудитесь. Я уверена, у вас все получится. Главное работать над собой. Ваши вопросы жду в комментариях. До новых встреч. Пока!